Музей Мирового океана в Калининграде открылся в 1994 году. Его по праву можно назвать лучшим и уникальным в своем роде, так как он имеет обширный и разнообразный фонд. В нескольких зданиях размещены различные экспозиции, посвященные судоходству, морской флоре и фауне, геологии и гидрологии Мирового океана, специальная библиотека и даже экологическая станция. Вдоль набережной реки Приголя пришвартованы настоящие морские суда, которые можно посетить и рассмотреть изнутри. Прогуливаясь по набережной, вы обнаружите много интересного. Здесь же имеется небольшой грот с хорошей акустикой, в котором вы услышите голоса различных обитателей океанов. В музее скоро откроется еще одно здание в виде огромной сферы. Это новый экспозиционный корпус "Планета Океан. Вы как раз видите строительство этого сферического сооружения. Начинается музей с возвышающейся стелы на берегу реки Приголя, установленной в памяти всех рыбаков, погибших в море, и статуи Николая Чудотворца, покровителя всех мореплавателей. Первое ошвартованное к набережной реки Пригули судно – это советский послевоенного периода средний рыболовный траулер СРТ-129. Он был переоборудован и передан военно-морскому флоту для морских и корабельных измерений. Это единственное уцелевшее и хорошо сохранившееся судно СРТ, и поэтому оно представляет большую ценность. Но самая главная достопримечательность музея и самый важный его экспонат – это огромное океаническое судно Витис. С него и началось существование музея Мирового океана в Калининграде. История этого судна весьма интересна. Оно было построено в Германии в 1939 году как сухогруз для перевозки фруктов. Во время Великой Отечественной войны у нацистов оно служило в госпитале. После войны судно в качестве репарации передают Англии, а затем Советскому Союзу. Один год оно выполняло грузоперевозки, а затем было перепрофилировано в научно-исследовательское судно Академии наук СССР и получило свое нынешнее название «Витязь». Еще одно знаменитое научно-исследовательское судно – космонавт Виктор Пацаев. Судно построено в 1968 году на Ленинградском судостроительном заводе, как лесовоз, но через 10 лет было переоборудовано в научно-исследовательское судно. Оно совершало научно-исследовательские рейсы и обеспечивало радиосвязь с космическими аппаратами, Центром управления полетами и Международной космической станцией. Сегодня судно космонавт Виктор Пацаев это объект культурного наследия России федерального значения. Особое внимание посетителей музея привлекает большая советская дизель-электрическая подводная лодка b 413 С 1967 года она несла боевую службу в составе 96-й бригады, 4-й эскадры, подводных лодок Северного флота, Военно-морского флота Советского Союза, совершая дальние походы без замены экипажа, длившимися иногда более года. Очень привлекательно выглядит и аквариум Музея Мирового океана. Здесь можно насладиться красотой подводного мира, и увидеть некоторых его обитателей. В главном корпусе музея размещается экспозиция мира океана прикосновений. Здесь имеется много интересного, например, коллекция раковин морских моллюсков и кораллов, геологических и палеонтологических образцов, а также карта нашей планеты в юрском периоде. Также здесь находится крупнейший в России скелет кашалота. Он был обнаружен в 2004 году в Калининградской области в прибрежной зоне Балтийской косы и поэтому его называют Балтийским кашалотом. Здесь же имеются забавные живые весы. На них можно встать и узнать свой вес, а потом увидеть, сколько вы весите в соотношении к некоторым морским обитателям. Например, я вешу как один дельфин, или 102 селедки, или 2550 креветок. В этом же зале размещены некоторые обитаемые аппараты для подводных исследований. По территории Музея Мирового океана приятно прогуляться, потому что в этом месте уютно, красиво и много интересного. Здесь же имеется еще одна важная достопримечательность. Это первый железнодорожный мост через реку Приголя в Кёнигсберге, построенный в 1863 году. Это самый старый из сохранившихся металлических разводных мостов Калининграда.